Подожди, у тебя какая пампа? Ой, тактик У меня или какая? У меня, у меня синяя, надо тебе Скинь мне свою пампу только Ой, тактик, вернее Спасибо Ладно Пытался пошутить, так сказать